Если вы хотите изменить свою жизнь, ответ заключен в трех словах. Повысьте ваши стандарты. Вы не всегда делаете то, что следует делать, но всегда воплощаете свои стандарты. Что это значит поднять планку? Это значит превратить свое можно? Сделать в должен. Очень четко и ясно. Начните с конкретного видения и полностью сфокусируйтесь на нем. Фокус ⁇ это сила. Сделайте это видение вдохновляющим. Сделайте образ настолько убедительным, чтобы было возможно утром проснуться и не желать получить эту жизнь. Из-за них вы будете продолжать двигаться, когда появятся трудности. Вы должны обладать достаточным эмоциональным драйвом, чтобы справиться со всеми препятствиями. Если у вас есть достаточно сильные причины, вы можете обуздать даже время. К чему вы хотите прийти? И серьезные причины, почему вам просто необходимо это сделать. Фокусируйтесь на этом постоянно, и вы удивитесь, как быстро начнете приближаться к вашей цели. Создайте массивный план действий. Почему массивный? Если первый и второй план не сработают, у вас должен быть вариант и на этот случай. Замеряйте, что срабатывает, а что нет. Измеряйте свою стратегию до тех пор, пока не будете получать нужный вам результат. Когда вам кажется, что вы все пробовали 10 миллионов раз, большинство превосходных людей сдаются, потому что не знают, еще 2 миллиметра повыше и вы будете получать выдающиеся результаты. 2 миллиметра повыше и вы достигнете своей цели и получите ту жизнь, о вы всегда мечтали.